Всем привет! И вы на канале Вита Лобни. И мы продолжаем наш проект Лобнинская курочка. Мы уже брали десяток куры и петуха. Но получилось так, что они оказались очень болючие. И продавец нам согласился их заменить. И вот у нас приехала уже другая партия курочек. И давайте мы их Вот у нас петух тут. Вот сейчас клюнет. Вот такого у нас петуха. Да, так, курочки. Курочки. Это Аккуратные, Так, доминанты. не щи только. Какие? Доминанты. Это. Серебристые, рябы, черные, да? Так, курочки. Ой. На да. да, это выканушные. Ой, боже мой. Поле гатистые кули. не да. хотят вылезать в воронку. Что... У нас еще белые. И все. Это те, которые будут. нестись, да. Это уже не несут... 4, 6. Десяти месячные. В общем, вот так вот. Выпустили мы наших новых жильцов, <служивание> они осваиваются. Да. Вот. Ну что ж, всем пока-пока, ставим лайки и подписываемся на канал. На С вами была Виталопня.